– Здравствуйте, друзья! – Здравствуйте, друзья! – Алексей Коллегов. – Александр Федоров. И сегодня немножко мы не будем говорить, не то, что немножко, а вообще не будем говорить о юриспруденции. То такой не формат, ну, да. так сказать, экспериментальный. – Александр, а, тебе такой сервис Яндекс известен? – Безусловно. – А вам, друзья, ну глупости, я спрашиваю, конечно, всем известен. Итак, существует такой подсервис, этого большого глобального сервиса Яндекс, такой как программа WordStat. Яндекс WordStat. Что это такое? Это статистика поисковых запросов в Яндексе за последний месяц. В строку поиска вводишь слово, фразу, и вам показывает, сколько за последний месяц было запросов от населения. Очень удобный инструмент как для бизнеса, так и для прочих целей. И мы хотим сегодня некоторую статистику провести. Что интересует народ, пользователей, я не буду привязывать это к какой-то стране, к какому-то государству конкретному, к какой-то территории. Что интересует пользователей Яндекса, вот так скажем, да, наиболее всего за прошедший месяц с точки зрения политической географии. О, сказал То есть, наиболее интересные темы смотрим. по версии Яндекса. По версии Яндекса. В области политической географии. Что-то значит, сейчас узнаете. Александр, добери, пожалуйста, мне запросик. Слово Германия. Германия. Отлично. О, смотрим, О! смотрим. Александр, набери слово Китай. Чайно. Нет, по-русски, по-русски. Китай. Китай. И эта цифра, несмотря на то, что китайцев каждый третий человек на планете. А, ну это же по-русски по мы пишем. Да. Америка. Ой, всего-то 2 миллиона. Ага. Всего-то 2 миллиона. Или это не всего-то? Может это много? Слушай, а может США больше? У Америки же два названия. Ну, есть же несколько Америк. Северный.. не не нет, не, не география, политическая география. Так. США три буквы. США. Напиши на заборе три буквы США. Так. Так. Ну, набирай Англию. Союзника и сателлита. Последней страны, набранной тобой. Я бы сказал, родину Америки. Исторически. Англия. Так. ой ой ой ой ой Смотрим. Как видите, даже нет миллиона запросов. Может, Великобритания? Ну, набери Великобританию. Великобритания. Господа, еще того. Еще меньше. меньше. Даже полумиллиона. Ну сейчас ты можешь сказать, что никто уже не использует слова Англия, там, Великобритания, Соединенное Королевство. Не набирай, я тебе так скажу. Очень мало. У-у-у-у. Украина. Украина, набирай, набирай. Или окраина. Нет, ну Панамерита Украина. Украина. Украя России. Так, и что у нас получается? Смотрим на экран. Это уже существенно, 20 с лишним миллионов запросов ага. за месяц. Вот это представляешь? Но, но с чем это связано? Понятно дело, с чем связано. Интерес понятен, потому что всех интересует, что за бардак там творится и когда он закончится. Слушай, а что еще интересует? людей, кроме вот этих вот стран, Кроме людей, политики. Их интересует явно любовь, наверное. Ну-ка набери любовь. Любовь. Оба! 20 миллионов запросов у слова «любовь». Как и у Украины. Угу. Ты представляешь? Украина чуть-чуть... Все, все любят Украину. Украина чуть-чуть победила любовь. А ну-ка набери слово «секс». Как, которого нет в Советском Союзе. Как э, неотъемлемая часть любви. Секс. Так. Ну, чуть поменьше, чем любовь. 17 миллионов. Ну, скажи, это много. А -а -а. Это существенно. Что еще любят люди больше всего? Больше любви и секса. Деньги. Деньги. Ну-ка набирай. Не в деньгах, Не видимо, в деньга, счастье. Счастье. Не в деньгах счастья, Так, ну и что? Давай пробьем нашу Россию, допустим. Что они.. Обратно говорят... к политике. Ну почему обратно? Все в этом. После, после секса и денег. А почему нет? Россия, Россия по сексу наголодалась во времена Советского Россия. Союза. Оп! Вот это да! Почти 40 миллионов запросов за прошедший месяц. 39,7 млн. Ну, почти Но в это... два раза переплюнули Украину. Вот так вот. Значит, не пук земли Украина оказывается. А уж куда там Америки и США вместе взятым. Вместе взятым Америки и США. Хорошо. А что еще так интересует людей, как Россию? Чем еще? Так же, как Россия, интересуется Яндексоязычное население. Набери-ка ну, слово работа. То есть та самая ложка. Просто работа. Работа. Ложка которая Работа и Россия, близнецы, братья. Ну это, кстати, это даже ведь... очевидно, согласись. Работать едут все в России. Или 40 миллионов ищут работу в России. По крайней мере на русскоязычном поле, да? Хорошо. Нет. Слушай, Александр, ну вот такая небольшая статистическая справка уже дает какой то знаешь, вот какую-то гордость да, за нашу державу. Я думаю, что это просто статистика. Статистика, она никогда не бывает просто. Она сухая наука, но много. В сравнении же все познается. Мы сравнили вот значительные такие сказать, есть, существенные существенный. есть грозы. ложь, есть наглая ложь да? а есть, статистика. есть статистика и слушай, а набери-ка слово бесплатно халява бесплатно бесплатно друзья мои, смотрим на экран это ужас 171 миллион вот именно это слово погубило уже тысячи и сотни тысяч людей. Это слово, синоним этому слову – халява. А как известно, бесплатный сыр бывает только… Где, Александр? Только в России. В мышеловке. Но если... В мышеловке, Александр. Вот. И, кстати, это-то есть бич-бич что люди все ищут вот, бесплатно. Вот а с... этого по законам природы быть не может. Всего доброго, друзья. Вот когда количество запросов со словом бесплатно со 171 миллиона э, упадет, ну, хотя бы до полумиллиона. До с... уровня США? До уровня США, да. Вот тогда у нас... Тогда мы будем жить лучше, чем в США. Тогда у России запросов будет 170 миллионов, не меньше. Да. Поединяются местами эти, эти фразы. Всего доброго, друзья. До свидания. До свидания.